Здорово, бандиты! С вами Панда. Сегодня у нас история очень интересного парня, Милхауса Шторма. Так вот, и собственно вот эта история этого парня, да, Милхауса Шторма, она была взята у автора Шаман Таурен, Шамана Хума, его еще называют. Ну, если да, давайте честно говорить, автор малоизвестный, то есть даже...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 Неудобно, видишь, Sony только... Ну, давай, найдем как бы. Решили, так, так решили. вегас да? Ну, просто ради интереса. Я не говорю там про фильм еще про что-то. Да блин. Такой, знаете, ролик без монтажа, просто вот, ну, посмотреть. вон All Soft, Key, давай посмотрим. Sony Vegas по доступной цене, давай. Ну, просто вот мне интересно, насколько да, стоит программа, вот которую мы монтируем ролики 40 тысяч рублей 13-я версия, Sony Vegas 13 200 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. То есть, ну, порядок цен понятен, да? Понятно, есть там более дешевый софт, но вот Адаба для записи звука стоит 28 тысяч. Ну, Винда стоит десятку. Вот, я просто к чему это? Что, ну, в России так повелось, что население слишком бедное, да, чтобы позволить себе лицензионное программное обеспечение часто. И там фильмы тоже, ну представьте себе то есть если был нормальный есть сейчас разные сервисы где можно там подписку на фильмы оформить да там платить там 700 рублей в месяц и смотреть кучу фильмов да но по большей части же мы смотрим а, все на пиратский контент потому что ну вот тут так повелось да и когда рынок такой а, когда почти все работают вот так в черную или вообще вот ну пиратство сплошное а качать какие-то авторские права на мой взгляд ну не очень разумно тем более что я, например, вообще не против, если кто-то берет, вот, пожалуйста, я официально вот это заявил в этом ролике. Любой кусок моего ролика можно взять, разместить у себя и просто сказать, что это кусок ролика панды в ролике и внизу оставить ссылку. Я никаких претензий в жизни вам не предъявлю, понимаешь? Вот, но человек, у которого свой проект, извините, там, выеденного яйца не стоит, да, считает для себя нормальным кидать страйки каналу, на котором, извините, 300 тысяч подписчиков, да. То есть мне непонятно что в голове у него то есть из-за 40 долларов он готов убивать труд других людей и вот так хамить ладно по поводу ютюба по поводу человеческого фактора обсудили да что интересно в ютюбе в том что мы отправили два две, две ответки то есть две встречки я сам придумал текст ответки потом позвонил еще в свою партнерку мы там пообщались с Аней и она сказала что да, нормальная ответка хорошо придумал вот мы опирались там на 310 статью Гражданского кодекса я написал, что просто, ну, я просто вот так подумал, потому что у меня что-то юрист мой не отвечал. На самом деле нужно было немножко по-другому там писать, но в принципе это устроил YouTube, то есть YouTube сильно не придирался, хотя на деле надо было как потом сказал мне мой юрист, скорее писать то, что ролики не монетизировались, то есть они в образовательных целях контент и этот контент уже ранее был размещен на сайте в свободном для всех доступе, нужно было, ну, юрист сказал, что нужно было писать так, но я написал просто 310 статья типа Гражданского кодекса, то есть нарушение договоренностей э, в одностороннем порядке, ну, короче, я вот что написал, то написал, хрен с ним. Интересно что, мы отправили э, встречку вот с этого канала Матвей Северянин, который по Варкрафту, и отправили с пандернизации канала, и отправили, причем с этого канала с Матвей Северянин даже раньше, и YouTube просто через один день никак не реагировал, и страйки остались, просто остались и все, окей, как бы, ну, вот так, вот так это бывает, вот, а Spandernization буквально очень быстро сняли, там хотя там один страйк был, моментально сняли, и пришлось еще раз YouTube написать то же самое сообщение, еще раз отправить встречку, и вот как вы видите, страйки были сняты, ролики снова работают, вот, конечно я мог бы их удалить теперь, да, но как бы, ну, мне жалко моего труда, а что, Ахум будет опять страйки кидать, ну пусть кидает. Вот, но ну, действительно просто, почему я в начале ролика еще про Руслана сказал, да, что вы сами видите вот на моем примере, что страйки могут прилететь абсолютно необоснованно, абсолютно откуда не ждали, и самое стрёмное, и самое страшное, что YouTube вообще не хочет разбираться, то есть ему ну, абсолютно по барабану, ему, то есть страйки прилетели, все, это теперь твои проблемы. То есть это как, знаешь, это как, ну, грубый такой пример закона самообороны в России, да, то есть тебя там сначала побили, а потом ты туда... там... Разбирайся, да. То есть там э, нож ты доставать не мог, там дубинку не мог. Так что сначала дай себя избить, а потом уже подавай заявление и еще что-то. То есть, вот такая же история с YouTube. То есть сначала тебе накидают страйков, непонятно за что, а ты потом бегай, разруливай и думай, что делать. То есть, ну, ужасно все. Вот. Поэтому очень внимательно следите за вкладочкой авторские права. Видите, вот у меня утренний сюрприз опять. Видео заблокировано в некоторых странах. Ну, на самом деле, этот ролик не принципиально Он, как набрал тысячи просмотров, да. Ну, там действительно мелодия, которую я где-то в интернете нашел, и сейчас, видите, на нее заявлены авторские права. Это не проблема, мы ее, конечно же, скинем, Вот. но это не страйк, это просто вот блокировка в некоторых странах, там обычно Германия очень активна как к авторским правам, сейчас посмотрим, в каких странах заблокировано ради интереса. Ну, да, то есть есть вот эти вот мелодии, хотя мелодия, по-моему, была... Вообще, Creative Commons Attribution, то есть ее можно было, по-моему, юзать. Ну, тем не менее, нет так нет, да? Ну, видишь, проводовладатель монетизирует это видео, то есть он теперь зарабатывает на просмотрах. И оно заблокировано в одной стране. Обычно это Германия, да, я же говорил. Вот. Но это не страйк, это не так страшно. Поэтому следите за каналом, ребят, и помните, что, ну, все очень опасно, то есть все может в любой момент обломаться, наверное.